Здравствуйте, меня зовут Иванов Дмитрий Юрьевич, я директор агентства «Недвижимость. Новая квартира». Работаю с 2004 года. В сегодняшнем видео хочу рассказать о второй ошибке, которую совершают ИПшники, когда хотят получить ипотечный кредит. Ко мне иногда приходят люди и говорят, хочу взять ипотечный кредит, у меня все замечательно, все классно, все здорово. Я говорю, хорошо, как давно вы работаете? Они говорят, я работаю там, месяц, два, полтора месяца, и такое бывает. Вы поймите, когда даже наемный работник приходит в банк за кредитом, банк хочет, чтобы человек работал не менее чем полгода и больше на одном месте. А если человек работает месяц-два, банк ему отказывает. То же самое с ИПшником. Если вы работаете один или два месяца и не сдали еще ни одной декларации, банк вам откажет. Итак, что нужно сделать, чтобы банк вам не отказывал? Первое, вам нужно... Работать не один, не два месяца, а значительно больше. И второе, вам нужно хотя бы сдать одну официальную декларацию. Обычная декларация сдается по итогам года. По крайней мере, я вот когда сталкиваюсь с теми предпринимателями, то по итогам года, кто сдал декларацию, банк ее запрашивает и смотрит ее. Вот. Надеюсь, это видео вам было полезно. Ставьте на Лайк, like, если оно понравилось, если вам что-то не понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик под видео. Если какие-то есть вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Всего хорошего, до свидания.